Всем привет! Добро пожаловать на канал Ксении Юрия Татя, где мы учим испанский язык всего лишь за 3 минуты. Сегодня, как я вам обещала, мы выучим разницу между, вернее, узнаем и запомним разницу между ке и между куаль, между этими вопросительными словами, которыми которые очень часто путают. Все очень просто. С помощью знания спрашивают значение объекта, например, что это, а куаль тут уже спрашивают его имя. Дальше. «Ке» использует для выбора из группы разных предметов. Ну, там или понятия, да, например, что мы купим, хлеб или яйца. Да? Ну, например, это такой из головы пример. А «Куаль» — это для выбора из одного ряда предметов. Например, вы показываете человеку два диска, либо два хлеба. Давайте становимся на еде. Показываете человеку два хлеба и говорите, мы какой купим, этот хлеб или этот да, потому что они одинаковые. Но есть предложение, в которых всегда должен использоваться либо, должно использоваться либо местами не ке, либо куаль. Например, кеатрис, что ты делаешь. А кеатрис, чем ты занимаешься. И куалис ту Ну, скажи мне, твой адрес, да, какой твой адрес. Ну, некоторые, кстати, испанцы. Иногда мы спрашивать, спрашивать кем, могут спрашивать куаль. Например, М -м -м, не знаю. Ке бердура да? Могут спросить в Испании, например, в каком-то каком регионе. Ну, в Валенте спрашивайте ке. А в каком-нибудь там другой, в другом регионе могут спросить куаль. Куаль бердура вот. Существительными всегда используются ке. Ке коче, ке... -либро, ке Кесия и так далее. А может использоваться как местоимение, которое заменяется заменяет существительное, например, кваль estas cosas, de estos libros и так далее, да? вот. И используется опять же через тутим для определенной группы. Ну когда вот предметов, да? Когда мы выбираем, например, конструкция кваль де, никэ де а всегда «Cuál de? например, «Cuál de тоже например. Ну, как, да, вот так вот, например, «Какая твоя любимая Там книга» из всех вот этих книг, из всех книг, твоя самая любимая. Вот, видите, все очень просто, разницу теперь мы знаем, все очень просто и легко. Подписывайтесь на мой канал, не упускайте новые видео, ставьте лайки, комментарии и на Инстаграм подписывайтесь.